всем привет сегодня будем готовить очень красивую необычную яичницу в духовке внешне она напоминает пышные облака с ярким солнышком посередине на вкус невероятно нежная и воздушная просто тает во рту такой оригинальный завтрак понравится даже тем кто не любит яйца необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сразу подготавливаем противень застилаем его бумагой для выпечки и смазываем подсолнечным маслом в тех местах где будут яйца дальше обезжириваем посуду в которой будем взбивать белки для этого протираем венчики миску уксусом и даем им высохнуть следующий шаг отделяем белки от желтков каждый желток помещаем в отдельную емкость а все белки выливаем в подготовленную миску желтки пока не трогаем а в белки добавляем соль и взбиваем их блендером, начиная с минимальной скорости, постепенно переходя на максимальную. Должна получиться устойчивая пышная пена. Все подробности как правильно взбивать белки можно посмотреть в подсказках, также ссылка есть в описании под видео. Хорошо взбитые белки набираем сухой ложкой и выкладываем на противень. При этом делим их примерно на равные части, в зависимости от количества взятых яиц. Придаем желаемую форму. Посередине каждого белкового облака делаем небольшое углубление. И отправляем наши белки в заранее нагретую до 150 градусов духовку на 4-5 минут. Затем достаем их и в каждое углубление аккуратно выливаем желток. Возвращаем яйца в духовку и продолжаем запекать еще 3-5 минут, в зависимости от того, какую консистенцию желтка вы хотите получить. Вот и все! красивая и необычная яичница готова. Подавать ее желательно в горячем виде, но также яйца в облаках хороши и после остывания. Приятного аппетита! Пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, не забудьте нажать колокольчик. До новых встреч!